История эта произошла 10 лет назад. В моем подъезде жила семья. Мама, папа, дочь. Жили дружно, никто ничего плохого про них сказать не мог. Приятно было смотреть на их всегда дружелюбные, улыбающиеся лица. Иногда я даже ловил завистливые взгляды в их спины. Но случилось несчастье. Отец с дочерью погибли в автомобильной катастрофе, возвращаясь вечером с дачи домой. Елена, жена и мать, узнала об этом только спустя сутки, потому что осталась на даче досаживать огород. Похороны, поминки. Через месяц Елену трудно было узнать. Из красивой молодой жизнерадостной женщины она превратилась чуть ли не в старуху, замкнулась в себе и старалась не попадаться никому на глаза из знакомых. Видимо, устала от постоянных соболезнований. Так бы шло все своим чередом, если бы не одно «но». С определенного момента я вдруг стал замечать за ней, что она топчется около подъезда и заходит в него только с кем-нибудь из соседей, хотя раньше она этого наоборот избегала. Как-то раз вечером, подходя к своему подъезду, я заметил Елену, которая делала вид, что она что-то тщательно ищет в своей сумочке. Я подошел к ней и поздоровался. Завелся ничего не значащий разговор, в ходе которого я заметил ее странное поведение. Разговаривая со мной, она несколько раз резко поворачивала голову, чтобы оглянуться назад, и снова улыбалась – при этом как-то виновата потом она вплотную подойдя ко мне с полуулыбкой на лице тихо спросила а ты взади меня больше никого не видишь я немного опешил от этого вопроса мне стало жутко нет ответил я тогда она резко подхватила меня под локоть и прямо таки потащила в подъезд кстати жила она на первом этаже также что-то тихо мне бормоча, она ключом быстро открыла дверь и также стремительно захлопнула ее прямо перед моим носом. Я так и не понял, что она мне говорила. В течение пары недель, так как окна моей кухни выходят как раз над подъездным козырьком, я наблюдал, как тетя Лена вела себя странно. Она шла по двору, постоянно оглядываясь, иногда подпрыгивала и дергала руками, как будто кто-то невидимый хватал ее за локти. Выглядело все это очень странно. А однажды ночью соседи Елены вызвали полицию, услышав жуткие вопли из ее квартиры. Но она так дверь никому и не открыла, сказав, что у нее все в порядке, просто включила случайно громко телевизор. Странное поведение Елены стало обсуждением всех наших соседей. На все вопросы она отвечала загадочной улыбкой. В общем, в конце концов, все решили, что она тронулась умом после потери любимых ей людей и перестали обращать на нее внимание. И вот, сижу я как-то дома один, звонок в дверь. Наш участковый спрашивает, давно ли я видел тетю Лену. Подумав, я ответил, что где-то неделю назад. Спустя пару часов я услышал сильный шум с лестничной клетки. Вышел, смотрю. МЧС вскрывает дверь квартиры Елены. Надо сказать, дверь у нее была не из дешевых. Там же стояли люди из полиции, управдом и, главное, по нашему подъезду. Я не стал вмешиваться. Мое присутствие было бы там лишним, да и из окна кухни мне все равно было видно, что творится у подъезда. Долго описывать не буду, но через какое-то время вынесли черный пластиковый мешок. А затем приехала скорая помощь, где потом откачивали нашу старшую по подъезду». Конечно, мне было любопытно, но поняв, что случилось нечто плохое, я не спешил лезть с вопросами, и только позже я узнал вот что. Тело тети Лены нашли в ванной, наполненной водой. В самой ванной комнате царил хаос. Пластиковая шторка была просто разорвана. На руках Лены некоторые ногти были просто сорваны, и полоски крови уже запеклись на кафельных стенах ванны. В воде плавали вырванные клочья волос с головы тети Лены. Она лежала вниз лицом в воду. Такое впечатление, что ее насильно пытались топить, но она всеми неимоверными усилиями пыталась вырваться. Двери и окна в квартире были заперты изнутри, а ручки на окнах даже были примотаны друг к другу какими-то проволоками, чтобы при открытых ручках нельзя было открыть окно. Естественно, все списали на самоубийство, а меня до сих пор не покидает мысль, кого же тетя Лена видела за своей спиной. Наверное, в тот страшный день им все-таки удалось подойти к ней достаточно близко.